Суббота. Потрясающий закат. Я вообще не знаю, <свят> увидит ли мой мобильный эту красоту. Снимаю прямо в окно. Смотрю и удивляюсь. Как прекрасна природа. Боже мой! У нас уже совершеннейшая осень. Последние листочки. И вот закат. Моя осинка тут. Солнце мне в глаза Совсем прекрасно светит, приятно Всем добра, добра и радости, добрых выходных, хорошего настроения Главное не унывать, у нас ведь тоже колыть тоже Кто-то уходит. Но и рождаются люди. берегите себя, берегите жизнь, хорошее настроение и радости. Чем больше радости, тем лучше будет ваше здоровье. Удачи!